Здравствуйте, друзья! С вами дядька Демоноид на канале Земля наша. Я нахожусь на кухне в нашем жилище в городе Кисловодск. И хочу быстренько сейчас вам показать. Я, правда, отдельное видео буду монтировать, как мы вообще здесь оказались. я буду показывать это, это там речка течет березовая все цветет вокруг там вдали гурвин вот и я смонтирую как мы вообще ехали мы совершенно в другой э, отель в номер 19 квадратных метров и стоил он 700. И как мы здесь оказались Это интересная история Но Ее надо монтировать Это когда я в Москве буду Выложу А Это номер 60 квадратных метров Вот смотрите, две спальни Это наша спальня Очень удобная кровать Это детская Вот тут какой-то бегает Дружок устроил берлогу себе. Она еще больше по размерам. Диванчик у него тут. Вот. А это коридор. И у нас два туалета. Там вот дамская комната а -а, с душем. Тут вот какая-то греется. Печурка, я даже не знаю. А -а, газом греется. <laughs> Незнакомое мне устройство. А тут ванна, вот я ныряю, тут, да, плаваю стилем кроль вечерами. Давно я не позволял такое удовольствие. А это колоночка, вот, горячая вода, греется. Ну вот, вот такой вот приют у Бога у Чехонца. Вот посмотрите, как вокруг все зеленеет. Тут какой-то мастер вырезал даже. По-моему, осетинская семья владельцы. Но мы их не видели практически, как заселились. Может они даже не здесь живут. Так, ну сейчас я прикрою двери. Немножко вам расскажу про кисловодку. Сейчас я вот этот штативчик Такой вот штативчик сейчас прикручу Ну короче, Кисловодск а, У меня потряс просто У меня жена была здесь Она не говорила, что это очень красиво Но я просто не ожидал И действительно, по сравнению с другими городами Даже Пятигорск несколько ну менее впечатлил чем Кисловодск может быть мы не весь Пятигорск изучили, но такого курортного парка, как в Кисловодске я нигде не видел наверное не видел не знаю, сейчас вот прям... Нет, ну, конечно, я с Петергофом не сравниваю. Ну, вот мы по Крыму проехались там. Многих городах были. Ну, Сочи, Олимпийский парк, там совсем другое, тоже трудно сравнивать. Здесь просто вот Минеральные воды, вот эта Нарзанная галерея, это просто сама по себе архитектурная какая-то жемчужина. И э, вот этот променад, который идет от колонады, Нарзанная галерея прям сразу за ней начинается. И скверики, которые вдоль этого променада... Но просто все изумительно сделано. Я тоже потом кусочки видео смонтирую и покажу. И причем это очень такая длинная улица, наверное, как московский Арбат, естественно, пешеходная. И не одна, а там в стороны еще идут улочка к вокзалу, идет улица Карла Маркса. Там мы еще вверх не поднимались, там же курортный парк вот идет в гору, там на нем чертово колесо и какие-то вот места для гуляний. Туда мы еще не ходили, там еще канатная дорога есть. Так, цены я уже узнал, 300 рублей канатная дорога. Вчера мы были в филармонии, в Северокавказской кавказской филармонии, вот само здание. Это обалденная ар архитектура. Вот она тоже прям там рядом с этим э, курортным бульваром. Свернуть на улицу Карла Маркс, там 100 метров пройти, ну ее прямо видно. Это очень такое не знаю, готика это или модерн, но ну, красивое очень здание. Э, слушали мы там э, органную музыку. Э, там, э, читал э, не разных разных поэтов как бы произведения и в сопровождении органа и фортепиано это светлана Березная, очень нам понравилось билет стоит тысяч тысячи рублей я читал в интернете что есть и по 300 рублей билеты как мы привыкли в москве на халяву практически по 300 там, 350 рублей в филармонию ходить говорят что здесь тоже есть такие билеты но их в кассе она сказала их по санаториям распределяют тут вообще все такое очень много санаториев и все как-то санаторно-курортному режиму подвержено. то есть столовые в 17 часов закрываются вот что это это минус потому что у нас день сдвинут более в позднюю совы мы и иногда не успеваем но есть заведения которые позже работают там какие там роял кебабы вот мы заходили там можно попозже поесть а так вечером, конечно, сложно поесть дешево и, и задорого ну, не нравится. Мне тут кафе с громкой музыкой, вот эти рестораны. Зашли мы в грузинскую химкальную если кто будет опять же на курортном променаде есть ресторан антрикот и вот туда свернуть за него прям сразу это хинкальная это был конечно смешной такой ну сама по себе посещение этой хинкальной но это анекдот какой-то вот грузин видимо Приехал он недавно, что ли, из Грузии. И вот этот бизнес, и одна молодая родственница с ним. Ну, я предполагаю, родственница. Вот она моет посуду и, и в то же время принимает заказы. А он один готовит. Злой весь, на грани истерики. Народ уходит. Он не успевает эти свои заказы делать там. Постоянно отменяет уже к вечеру Типа я устал, уже не могу эти хинкали лепить В то же время народ Там почти час мы ждали Некоторые встают и уходят И он такой выходит, радостно объявляет Кому порции хинкали тут покинули нас Потом Выходит уставший и обращается к посетителям, ну что, мол, вот не дождались, вот меня ругают, и нафиг вы мне не нужны, кому не нравится, уходите в таком плане, ну кто остались, они уж не, ну так по-доброму советуют, ну возьми себе помощника он еще больше возбуждается, кричит, с этим же помощником деньгами надо делиться. Нафига это мне нужно? Хотя вот я думаю, у тебя несколько столиков, вот прям сейчас, в течение часа ушли. Был бы у тебя помощник, вы бы заработали больше и помощнику денег было. И может у тебя бы бизнес пошел как-то по поактивнее люди бы потянулись. А так э многие уходят обиженные. Ну, вот какой-то такой <связывая> бизнес по-грузински. Насмешил он нас, конечно. Так, очень это рекомендую сходить на рынок центральный. Особенно тем, кто из Москвы. Вот эти вот наши пластиковые помидорчики огурчики Сейчас вот, начало мая, тут уже все свое, все с грядочек клубничка вот тут у меня на столе стоит, ну это остатки роскоши, вот это э, чурчхелы, там просто огромные куски орехов и фруктов, там кураги вот чернослива, тут э, рулетики, но ну, это просто вот я не не готовился то что вчера мы при, принесли тут свежайшую зелень кусок говядины здоровый мы купили там маленькая косточка вот по 300 рублей говядина в москве наверное не купишь такую. сыры разные всякие вот соленые не соленые но ну, мы не соленые любим там чуть-чуть подкопченые но ну, так в меру все это тоже Совсем недорого, там 350 рублей за килограмм. Помидоры вот мы по 150 покупали, из Моздока везут. Огурцы по 100, и соленые огурцы по 100. Зелень 15 рублей, пучок небольшой. но В Москве таких нет за 15 рублей пучок, это тоже все с грядки. Ну, картошка сейчас дорогая, мы по 80 рублей покупали, не мытую. Мытая уже 150 стоит, молодая картошка. Вот. Молочки, там творог, цену не знаю, очень вкусный творог. В общем, конечно, мы все не смогли там купить, опробовать, но там все свежее, все недорогое доступно на любом кармане а, так ну сейчас по экскурсиям такие же цены как в иезисных вот мы на днбай все собираемся съездить 1500 тоже домбай а, сейчас 900 тут была такая не обзорная но она несколько Включался медовые водопады Замок коварства и любви Чайный домик и гора седло. Вот Мы сначала хотели Но не за 900 рублей поехать Сейчас передумали Сейчас мы сами на такси Съездим в этот замок И в чайный домик ага. Водопады Наверное Проигнорируем Сколько мы их в Камбодже На Шри-Ланке этих водопадов Видели, несут. поедем на такси такси тут дешево яндекс такси работает red такси тут есть вчера 46 рублей от рынка до вот улицы шаумяна это за колонадой вот сюда ну, я не знаю километр два два с половиной максимум ну, еще мелочь мы ему дали Прямо это конечно сумма За 46 рублей в такси В Москве вообще никто не повезет Так что вот Речь под окном Дом стоит Свет горит Из окна видно дали Интернет тут нормальный Если получится сегодня Это видео загрузить 8 мая Ну Постараюсь пропихнуть его Там вон горы уже Вдали Кстати вот э -э, Там Ещентуки, Пятигорск В основном ради, равнинный район вот, Кроме горы Машук Особо тут и э -э, Гор нету То есть там В Пятигорске Машук и Бештал. Вот, а здесь видно, что вокруг вот они невысокие, наверное, может 500 метров, а, но все-таки вот, присутствует такой вот, горы вокруг. Более интересный ландшафт такой с точки зрения видов. Вот мы хотим подняться на канатки и фотографировать сверху. Так что ладно, вот... Всем рекомендую в Кисловодске побывать и вообще на Кавказских минеральных водах. Все, пока.